Друзья, меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Уважаемые друзья, сегодня у нас короткие фразы на английском. Нам необходимо сказать на английском следующее предложение. Если бы я знал её адрес, я бы его дал тебе, но я его не знаю. Время какое? Если бы я знал ее адрес... Я бы его дал тебе. Время прошедшее. Но я его не знаю. Время какое? Время настоящее. Прошедшее время связано с настоящим. Как в таком случае производить перевод? If I knew your address. Если бы я знал ее адрес. I would give it to you. Я бы его дал тебе. Но я ее не знаю, батайтон.